Приветствую вас, ребята, на канале ролик онлайн. с вами Росси, и мы начинаем проходить вторую кампанию в игре генералы за МАО, или же национальную армию освобождения, или международная освободительная армия, смотря какой перевод, конечно же, у вас. Мы прошли за Китай, теперь нас ожидает компания МАО. Давайте, чтобы вам было, наверное, интереснее, попробуем мы пройти все-таки на сложный, чтобы потом не было вопросов, или вы не говорили, М -м, на среднем неинтересно давай мы лучше посмотрим как бы ты проходил это на сложном вы можете привести нас к заключительной победе I'll be there now. В общем, вот так мы агрессивненько ворвались в начало этой миссии. Ну ничего, сейчас мы с ними разберемся. И используем машинки. Дампы-кэс. Разрушение дампы позволит освободить деревенских жителей от китайского гнезда. Китайцы захватили эту деревню и распространяют свою злую пропаганду среди простых рыбаков. У нас есть сообщение о секретном торговце оружием, промышляющем в этом районе. Если нам удастся его найти, мы сможем купить оружие не не Наша задача ясна. Уничтожьте дамбу, пускай китайцы заплатят за свое непотребство. Так, наше задание не... уничтожить дамбу. Да. Как много резоновых... Здесь, конечно, по сравнению с Китаем у нас все очень печальненько, у нас с помощью рабов происходит строительство нашей базы. Что тут можно? Ну, понятно, возьмем, чтобы соделучки были. Машинка есть, это у нас. Не да, Давайте нет, сразу цены, не заберем их всех сюда. Нет, цены, мы не Изучим захват зданий. Мало ли что-то можно будет захватить. Тоже это. Возьмем немножко ракетчиков. Работа готова. Модернизация завершена. Все, захваздание улучшили. Приди на добычу. о тоннелях Быстро мы разобрались Ну все, в принципе Все тут у нас готовы Тут еще два ракетчика у нас Я думаю, нам этой армии хватит с головой Нельзя, иди Потому что мы воюем за свободу Тогда мы воевали против юридистов А сейчас мы воюем за что побуду против пропаганды и всего остального. А типа выпадали солдатики, как оловянные. Возьмем вот так. Возьмем себе обвесов. А, блин, у нас только одна эта машинка осталась, еще на не обвес повешен. Смотрите, как что что эта машинка делает. Расти мордасти Давай-давай, садись. На наши танки явно, конечно, проигрывают мастерам боя, но... Захватим ресурсную базу для того, чтобы увеличить добываем, количество добываемых ресурсов. Все-таки машинка будет возить побольше, чем рабы. Мало энергии, ничего страшного. При машинки тут же нормально, там, да? Да, тут хватит там ресурсов. В принципе, мы уже можем закончить эту миссию, но И немножко поиграться. Есть уже, ребята? Хотя там, в принципе, пехоту туда можно просто машинки послать и все. Так будет быстрее. Туда куда-то езжайте. Вы сюда. Смотрите, какая неузимая вышка. Вот, а поярче. туда мы сейчас танк пошли Давай, давайте строить вот это я понимаю подход потому что китай он щедрый даже когда и за нас так тут еще у нас одна есть ты все Это да? Тебя подождем. Погнали. А, подождите, там же еще вот что. Тут же ж деревня под гнетом пропаганды. Сейчас мы принесем туда свободу. Такие солдаты, такие охранники, что они даже не этот не охраняли. Поехали. О, смотрите, сколько солдат нам еще пришел. Опа денюшки. Так, у нас больше нету дать их машинок. А жаль. Кстати, обетр. А Можно? Нельзя обетра. Жаль, жаль, жаль, жаль, жаль. Деньги. Чем мне нравится вот эта хрень угла, что они такие быстрые, резкие, как пуля просто. Я этих далеко отвел. Надо солдат будет забрать здесь. чуть не взрывали нашу машинку. Так, садимся. Сколько осталось там у нас людей? Четыре а, человека. Ну, а эти четыре человека в сделку не входили. мы устроим как мы резко ворвались и уничтожили Ну, видите, был какой-то скрытый этот, я его даже не нашел. Ну ладно, это была первая миссия, она была очень легкая и быстрая. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал и, конечно, заходите на Patreon. И всем пока-пока, до скорых встреч!